Красивые, архитектурно продуманные дома с прекраснейшим видом. Как говорится, наконец, то слава богу, в нашем Сочи научились строить. Куча территорий. Облагораживай, чего хотишь, что и делай, друг мой дорогой. Мангальную зону сзади забабахайте. Многие домики у нас уже все, как говорится, уже осталось дело за малым. Поставить перегородки, сделать территорию. Огромнейший привет, дорогие друзья, из солнечного города Сочи. Тем более, что вам давно пора купить дом в Сочи. Поэтому я сегодня здесь. И хочу вам показать коттеджный поселок под названием Нова. Он, во-первых, строится, во-вторых, интересный, а в-третьих, посмотрите сами, зацените, приценитесь, влюбитесь. Это наш бассейн, это все наша территория. Красивые архитектурно продуманные дома с краснейшим видом, если хотите. И, конечно же, большая территория, куча парковочных мест. И я иду по территории, буду показывать вам. Это произведение искусства, искусство строительства. Как говорится, наконец-то, слава богу, в нашем Сочи научились строить. Смотрите, какой темп строительства, как будут выглядеть домики. Я похожу, поснимаю и все постараюсь подробно показать, чтобы вы уже, конечно, приняли решение по покупке. К, хотел сказать квартиры, домиков КПНова. Как они выглядят? В среднем они, даже на домике выглядят вот следующим образом. Смотрите, да, все как на подбор. И вот тот, и вот этот, и даже он тот. А он тот вообще, в особенности более самый, но максимально симпатичный. Идемте по территории, коммуникации у нас здесь все центральные. И здесь дело у нас уже ближе близится к концу, близится к концу, когда наконец-то вся эта красота будет построена и примет своих первых собственников для того, чтобы приступить. к к ремонту. Смотрите, у каждого домика перед домиком э, у нас идет... Видите, что это идет? До конца непонятно, но давайте на примере вот того соседнего посмотрим и уже что-то сориентируемся и сможем понять. Давайте-ка вот сюда. Вот у каждого домика будет ландшафтный дизайн. Будут пальмы, будут вот такие вот красивые, декоративные и не только растения. Туи декоративные пальмы, ну или натуральные, и, конечно же, убранство, благоустройство перед непосредственно самим земельным участком и за ним, само собой разумеется. Я не поленюсь, возьму и зайду за один из наших домиков, и мы посмотрим, что у нас там, есть ли территория или нет. Я сразу же скажу, что у каждого из Таунхаусов есть еще свой земельный участок за домиком. Обратите внимание, смотрите сколько, дохрена, да извиняюсь за мой французский, дорогие друзья, куча территории. Облагораживай, чего хотишь, что и делай, друг мой дорогой. мангальную зону сзади за бабахой, тем более что? Что? Дорогие, а показываю, что там. А тем более, что у вас, у каждого из вас за... А, так, хотел тут пройти. Здесь, видите, раздвижной. Есть выход отдельный на заднюю территорию. Как и на заднюю, так и на переднюю. В основном, конечно же, здесь площади минимальные. Хожу я сзади. Вот нашел, где ходить, да, с заднего хода. Минимальные площади 80 квадратных метров, максимальные 130. И я сейчас, давайте-ка, зайду в один из них, например, вот в этот. Выходим. Здесь уникальная территория в чем она уникальна? То, что на самом деле всего-то на небольшое количество домиков у нас здесь... Э, большая территория. О, как. Домиков у нас здесь всего-то, сейчас вам скажу точно, 50. Ну, как домиков? Тут не домиков 50, а фишка в чем? Ну, вот на примере давайте вот этого домика, да. Э, каждый домик это, то есть, состоит как минимум из двух таунов. То есть он идет из двух частей. То есть часть номер один, часть номер два. И она вот посередине вот так вот разделяется. То есть, вот это, грубо говоря, вот ваши 80 квадратных метров, и вот это вот ваши. Ну, давайте-ка вот на примере вот этого, да. То есть, он состоит вот этот у нас из трех частей. То есть, можете выкупить все три части, и, пожалуйста, сидите, газуйте, балдейте, живите. Давайте-ка, устрою операцию проникновения в один из домиков. Захожу. КП... Фига. КП фига, интересно, да? Сейчас застройщики переймут. Это мое ноу-хау и построят КП Фига. Да, тут реально везде КП Фига. Это КП Ноа, дорогие друзья, не заблуждайтесь. И еще раз говорю, давайте-ка расскажу. Ну, запрос вообще в другой, потому что там, видите, все закрыто. Устроили мне КП Фигу. Видите, подготовка идет. Здесь будут везде тротуарки, будут везде тротуары, будут везде парковочные места. У каждого таунхауса как минимум одно парковочное место, э своя придомовая территория, вход-выход с обратных сторон и так далее. Ну, короче, в принципе, все суть до дела понятно. У каждого таунхауса еще идет прекрасная терраса, Идет прекрасный балкон. Видите, все идет у нас в свободной планировке. Большущий бассейн, круглогодично подогреваемый, будет сауна-парилка, будет большущая парковка. И до нее мы сейчас доберемся. Ну, конечно же, вентилируемые фасады и красивые архитектурные решения, это не может не радовать вас, в том числе и меня. Меня это очень, если честно, радует. Ну и давайте-ка идем в обратную сторону, по -по в сторону выхода. Ну и буду рассказывать. Минимальная цена за квадратный метр здесь 150 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, если вы хотите купить 80 квадратных метров в данном комплексе, в данном таунхаусе, в данном таунхаусном поселочке, то умножайте это на 150 тысяч рублей за квадрат и получаете ту стоимость, которая выходит в итоге по выходу. Сразу же рассказываю. Премиум Виллэдж. снова находится между Сириусом и Красной Половяной. На самом деле, да, локация интересная, я бы даже сказал, уникальная. Мы вот реально с той стороны гора, тут гора, и идеальная транспортная доступность. А вот это Мурло ходит везде взад-перед. Каша Мурло, что у тебя тут как дела? Да, ты Мурло хозяйское такое. Кося, мася все, иди нафиг отсюда. Слишком он такой чистенький, судя по всему, его чем-то кормят. Каким-то вкусненьким. Так, в пяти минутах от аэропорта мы на самом деле находимся. До моря у нас тут ехать вообще 10 минут, максимум, как говорится, в Умертинку. И мы находимся на улице Ивановская. Домов у нас всего 19 вил. территория 1 гектар, на одном гектаре вот 19 вил, ну и в которых вот у нас все разбито на туухаусы, видите, раз, два, три, на три штучки, вот тут у нас на раз, два, вот видите, и здесь в принципе кратчайшее окончание всех вот этих вот проведений работ. Будет еще спортивная площадка, будет у нас здесь, э, что у нас тут будет-то, да все у нас здесь будет, многие домики у нас уже все, как говорится, уже осталось дело за малым, поставить перегородки, сделать территорию, и скоро все это дело у нас, видите, будет завершено, как оно вам? Ну, приятно, да, когда вот расстояния между домами соблюдены, это прям радует глаз. А то многие у нас застройщики строят как? Вообще, короче, не соблюдают никаких расстояний. Территория закрытая, охраняемая, будет своя управляющая компания, будет сдаваться на ура. Несмотря на то, что тут как бы пешочком до моря здесь проблематично, но на автомобиле 10 минут вы в Это, я считаю, что очень здорово и прекрасный плюс нашего жилого комплекса. Коммуникации центральные говорил, ну и в принципе здесь у нас территория охраняемая, въезд через КПП, на территории большой подогреваемый бассейн, сауна со всеми раздевалками, душевыми, душевыми саунузлом, патио-луанш-зона, зона воркаута, современный детский городок со своим веревочным лагерем, парковка, прогулочная зона, ландшафтное обзеленение, авторская подсветка. У каждого домика будет своя авторская подсветка и, конечно же, управляющая компания, которая будет все это в удовольствие вам сдавать. Вся территория вообще под видеонаблюдение. О, вот сюда я сейчас и запрусь. Да, вот этот тот домик, он делится на три части. Сейчас я в него зайду. Зайду? Зайду, зайду, зайду. Так, ну вот, давайте, к примеру. Вот эта часть, вот он там, 80 квадратных квадратов. Заходим, да, Да, попробую дернуть эту именно, эту ручку. Опа, она офигеть мне фротанула. Стеклопакеты алюминиевые, видите, качественные. Бабах. Огромные такие стекла, я захожу. Я захожу. Ну, вот, в принципе, это наш первый этаж. Везде у нас есть вот такие вот отдельные выходы. Кому необходимо. Вот здесь представляем, давайте провизуализируем, что вот здесь у нас такая стеночка, а вот здесь у нас должен быть лестничный марш на второй этаж, но ее пока нет, короче, не отлили. Ну, вот, в принципе, вот такие вот 40 квадратов внизу, 40 квадратов наверху. О, вон, уже сделали. Так, я как Человек-паук прошел через стены, и я попадаю, дорогие друзья, вот она стена, и вот он на следующий марш, поднимаюсь на второй этаж. Так и быть, поднимусь, если не шибанусь. Ну, пока иду, пока подо мной доски не хрустят. Опа, на, чего у них тут уже какая-то перегородка сим-сим-сим сим сим импровизированная. Эк, ух, ё А, все понятно, короче. Они здесь лежбище устроили, поэтому, поэтому здесь перегородки, короче. А я сейчас кедре сделаю. Я сейчас по балкону попробую перейду в другие, в другие. Что у меня, скорее всего, маловероятно, что получится, да. Фигу два. Ну, кроме что, потерь, посмотрим на территорию нашего комплекса. Давайте вот так пойдем погуляем. Вот, ну, к примеру. Можно купить на въезде, можно купить там поближе к зону патию бассейну. Домики реально все такие красивые, качественные. Застройщик насчет, насчет этого, конечно, заморочился и постарался сделать максимально интересные э, решения по фасаду. О, сейчас вот так вот если повезет. О, отлично. тр тиби и вот он я внутри. Оттуда, откуда, как говорится, я начинал, да? Ну вот, в обратную сторону. Хочется показать, конечно же, виды. Сейчас выглянем в обратную сторону. Лестничного марша здесь у нас нет. Открываем стеклопакет. И вот такие вот прекрасные, эти горы. Вот то у нас Красная Поляна, вот то огромный наш паркинг. Огромный паркинг, свободный паркинг. Там у нас будет въезд свой собственный. Закрыть, да, да, уходим. Вот сразу же понимаете, да? Ну комплекс такой ухоженный. На территории, конечно, застройщик. Я вот тут видел много комплексов, когда на, ну пих, пихают дома, вы знаете, там не соблюдая никаких расстояний между домами, никаких нормов и правил, да. Здесь же я вижу, что на самом деле, расстояние между домами соблюли, еще и оставили место на свободный паркинг. Вот это все огромный свободный паркинг, то есть гостевой паркинг. То есть, и я вот представляю, да, в каждой семье минимум два автомобиля, как правило, да, в нормальной современной семье, где мальчик, девочка и еще дети. И, исходя из этого, кошар, тетя, уходи давай, е какой кошарик. Вечно везде что-то ходит, мяу говорит, и вообще не понятно, за кем он ходит. Хату хочет купить у меня. Сейчас я ему точно хату продам, да мягается. И вот сразу же говорю, дорогие друзья, получается, что одна машина там, да, пускай вторая вот на гостевом паркинге. Но на самом деле можно там уже и ставить еще и вторую машину, потому что не забываем то, что за самими домиками тоже у нас, за самими таунхаусами у нас тоже имеется имеется место. Ну и вот как-то так, дорогие друзья, это все тоже наша свободная территория. Она интересная, и она будет облагоустроена, сделанная, облагороженная, на которой вы будете наслаждаться, и в том числе дополнительно парковать будут автомобили ваши гости. Ну, в наше время это, конечно же, весьма немаловажно. Мой номер 8918 880 0747. Кому нужен нужен таунхаус, кому нужен дом, кому нужны целиком, то есть две части, из которых состоит дом, Звоните по номеру 8918 880 0747 звать меня Дима, сохраните мой контакт, я вам пригожусь. А кому нужна подборка по недвижимости в городе Сочи, то есть не, не понравилось вам, ну, образно говоря, просто говорите, Дима, я хочу то-то, то-то, там-то, там-то, денег столько. Пишите мне на WhatsApp или звоните, я вам отправляю подборочку, я уверен, там будет то, что вам понравится. Все, дорогие друзья, обнимаю всех, жду вашего звоночка, посмотрите, идеальная транспортная развязка. Сейчас я не поленюсь, пройдусь. Представляете, идеальная транспортная развязка в этом месте не бывает никогда. Никаких пробок. Ну и вот вы уже начинаете понимать, и уже понемножечко ориентироваться. А я побегу, как говорится, растрясусь, малеха. Новое Краснополянское шоссе, старое Краснополянское шоссе. Ну и я вместе с кпнова вас жду вашего звонка. Увидимся, до скорой встречи. Пока-пока.